Приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. В этом видео расскажу, как за один день я заработал 600 долларов США в проекте NEX, который только-только запустился. И, соответственно, расскажу, как вы можете это сделать вместе со мной. Ну, давайте сначала заработок покажу. Да, то есть Здесь вот обновлю страничку. Видите, аккаунт Евгений Ванин. Заработано 29 800 монет TRON. На данный момент это 598 долларов, ну, практически 600 долларов, либо 512 евро. Начал я заниматься этим проектом, можно так сказать, даже вчера ночью. То есть, вот здесь вот вы видите 29 число, сегодня 30, да, но 29 го это было уже поздно ночью, поэтому здесь всего лишь 8 партнеров зарегистрировалось, а сегодня у меня зарегистрировалось уже 82 партнера в структуре, да, хотя у меня в моей первой линии, то есть всего 15 партнеров и 11 из них только сделали оплаты, то есть 11 партнеров принесли мне 600 долларов США. На самом деле проект очень интересный, потому что работает на смарт-контракте и он доступен абсолютно каждому, потому что начать здесь можно всего лишь с 200 рублей. И за эти 200 рублей вы получаете максимальную пользу, не просто покупая какое-то пустое место в проекте, да, а вам даются все инструменты обучения. Готовые воронки продаж, которые помогут вам собирать подписчиков и автоматически, так скажем, продавать продукт, который сам себя продает. Согласитесь, 200 рублей есть абсолютно у каждого человека. И абсолютно каждый человек хотел бы за 200 рублей получить и обучение, и инструменты дорогостоящие, да, которые стоят минимум. Да, то есть за 200 рублей вы получаете то, что стоит минимум тысячу рублей, даже больше тысячи рублей. Плюсом к этому еще и обучение, которое стоит несколько тысяч рублей, ну и так далее. Да. Это все вы получаете абсолютно бесплатно в данном проекте. Если вам это интересно, то есть если вы хотите научиться зарабатывать такие деньги, грубо говоря, нажатием одной кнопки, то обязательно забирайте инструкцию, которая находится прямо под этим видео. Вкратце немножечко расскажу, о чем пойдет речь. Сейчас любой бизнес работает по принципу автоматизации. То есть вы берете готовую систему, да, ну, допустим, лендинг. Сейчас на данный момент вы смотрите мое видео на YouTube, либо у кого-то на странице. Да, это видео, оно рассказывает, так скажем, презентует проект. Вам не нужно самому этот проект презентовать, да, потому что видео уже записано, в нем все рассказано. Ваша задача просто заказать рекламу э, и рекламировать, грубо говоря, данное видео, либо какую-то данную страницу. Те люди, которым, которые заинтересуются этим проектом, они сами перейдут, заберут инструкцию и зарегистрируются по вашим ссылочкам. Сейчас у меня инструкция достаточно простая, чуть позже я туда добавлю уроков, ну, потому что был только-только старт. И, соответственно, если мы посмотрим на инструкцию, давайте сейчас я вам ее покажу быстренько, что она из себя представляет. Это вот такая вот инструкция. Во-первых, мы здесь рассматриваем маркетинг компании. Да, то есть обязательно его посмотрите, потому что здесь очень легко начать. Абсолютно любой может начинать. И самое главное, что здесь можно заработать очень хорошие, действительно хорошие деньги. Вы видели мои результаты. Один из партнеров, 600 долларов. Ну, грубо говоря, это сделано даже менее, чем за один День, менее чем за одни сутки 200 рублей есть абсолютно у каждого за 200 рублей данные проекты данная компания соответственно и мы вместе с этой компанией даем вам инструменты которые стоят денег это реальные сервисы рассылок это сервисы по созданию лендинг пейдж вот кстати вот этот вот простенький вроде бы лендинг да с уроками до да, создал я буквально за 15 минут то есть вы получаете точно такой же лендинг вставляете сюда просто свои партнерские ссылки, и вам не нужно человеку объяснять, что ему нужно делать по порядку. Вы просто рекламируете страницу, человек заходит, ага, заинтересовался, посмотрел маркетинг, далее пошел, посмотрел, как установить кошелек TronLink, да, с которым работает данный проект, потому что это все на смарт-контракте. Третье, он посмотрел, как пополнить этот кошелек, и четвертое, как посмотрел, как зарегистрироваться и оплатить. Все. Дальше будут инструкции, соответственно, как собирать эту страницу, как, где брать трафик и так далее. Да? То есть все должно быть просто. И вам не нужно с каждым человеком отдельно сидеть и объяснять ему, что ему нужно делать по шагам. Почему у большинства людей не получается делать бизнес, не получается зарабатывать большие деньги? Потому что они очень много времени тратят на то, чтобы объяснять людям, которым не нужен этот продукт, что он им якобы нужен и так далее. Да? То есть вы тратите очень много времени на те вещи, которые не приносят вам денег. Соответственно, мы учим в нашей академии, в нашей школе, да я учу в своих уроках, всегда по максимуму использовать автоматизированные инструменты. Понятно, что сам по себе инструмент работать не, не будет. да, То есть, для него нужен трафик. Но мы также учим, где брать этот трафик, да, как его монетизировать и так далее. То есть, по сути, ваша основная задача будет настроить вот такие вот странички, страницу подписки готовую, все это э, поменять свои ссылки и научиться просто привлекать трафик. Далее люди уже сами будут по инструкциям все делать, регистрироваться, и вы будете получать... 100% комиссионных по этой партнерской программе. Чем будет она и хороша, то что вы сразу же, то есть как только делаете первую продажу, вы полностью отбиваете свои вложения в этот бизнес. На этом, друзья, все. Это было короткое видео о проекте NEXT. Если он вам понравился, пожалуйста, ссылочка будет находиться в под этим видео зайдете вот на такую вот инструкцию. Здесь будет регистрация, но перед этим обязательно все посмотрите. Посмотрите, как работает маркетинг, зарегистрируйте трон кошелек и так далее. И что хочу сказать. Вот мои результаты за один день. Давайте еще раз обновлюсь. Ну, понятно, что я профессионал. Я этому сам вас учу. Да, то есть, всех учу делать, чтобы у вас также же получалось, да, чтобы получать такие же результаты. Но, как говорится, под камень вода не течет. Для этого нужно делать, соответственно, то, что делаю я. Это автоматизировать свой бизнес, создавать воронки, привлекать трафик и так далее. Только тогда у вас будут такие результаты, а может быть даже и больше. Вот, в принципе, на самом деле все. Давайте еще раз посчитаем, сколько это в рублях. Ну, Давайте 600 долларов. Сейчас мы посчитаем курс доллара. С доллара к рублю. Будем считать, что 600 там без двух долларов. Это 47 тысяч рублей. Друзья, 47 тысяч рублей за одни сутки. Если вы хотите зарабатывать такие деньги, ссылочка, соответственно, находится прямо под этим видео. На этом все. Всем счастливо и пока-пока.